Время, да. Ну, во-первых, календарь. У нас есть такое понятие, которое называется календарь. И вот календарь у нас отчитывает последние дни, часы и минуты до окончания этого 2019 года, и наступает у нас 2020 год. Я хотел бы сказать, что все началось. Многие говорят, с Вавилонской башни, но до Вавилонской башни. И вот эти вот языки и так далее. Считается, что глав... единственным языком был санскрит. Из него вышли все языки. Ну, называется этой гипотезой, как угодно. но ну, вот так считается. И вот на санскрите слово «календарь» состоит из двух частей. «Кала» и «дара». Да? Время, что означает «время, дающее» или «время дарящее». Так? «Кала». Каландара, да, это называется. То есть, дающий время, дающий время. Кто дает время? Ну, как вы думаете, кто дает время? Ну, риторический вопрос, наверное, многие знают, может быть, не смогут это, так сказать, описать. Дает время, вот оттуда идет время, то есть, скажем, Бог Всевышний, там, я не знаю, как угодно называется, потому что это закон, и он имеет, вот это время имеет, скажем, статус закона. Законы надо соблюдать. Законы надо соблюдать. Причем время это все понятие очень и очень относительное, но это так описывается. Причем в хронологическом порядке есть предсказательное, вот в данном случае как раз предсказательное, негадательное, а предсказательное, мунданное, скажем, в астрологии есть такое понятие, да, и предсказательные писания, где предсказывают появление великих. Высших существ, которые к нам приходят иногда, посылается к нам на землю. Ну, мы знаем, вот в данном случае я живу рядом с аватаром Будда Сидхарта Гаутама. В нашем мире он пришел как человек. Это Кришна, который пришел 5000 лет. Это Господь Читания Махаправу, пришедший моя допустим, 500 лет назад. Это Иисус Христос 2000 лет назад пришел. Ну, и много-много-много-много других вот таких вот аватаров. И вот это время... Оно имеет цикличность. В нашем сознании это трудно уложить, поскольку мы мыслим категориями только того времени, которое нас научили. То есть учебники истории, учебники там, географии и так далее. Научили какие-то... Ну, сегодня это интернет нас обучает. А до этого нас учили учителя, родители, школа, ну, сверстники и так далее. Это называется маха-калпа. Маха-калпа маха, маха это большой, калпа – это период времени. Или великий цикл. Uh, он состоит из, из 622 триллионов, 622 триллиона 80 миллиардов uh, земных лет. Ну, мы, наверное, понимаем, что это все относительное время, течет относительно, да, относительно нас людей, проживающих в данную пору, вот живущие там сколько там 70, 80, 90, ну, 100 лет будем считать. Uh, это, конечно, цифра совершенно невероятная. Но у нас есть бабочки-одоневки, которые живут один день. Для них цифра человеческой жизни ну, совершенно невероятная, если бы они могли это осознать. Поэтому высшие существа, живущие там наверху, они живут по ну, друг, другим критериям, но в переводе на наши земные годы это вот такая вот цифра. Наша материальная вселенная следующий цикл, это наша материальная вселенная, она состоит срок ее значит, продолжительность ее существования, имеет ограничение. Да? 300, в два раза меньше. 311 триллионов 40 миллиардов наших земных лет. А Следующий цикл, еще раз, надо будет... Короче, в данный момент мы прожили половину такого цикла. Он определяется длиной жизни высшего существа, создателя этой материальной вселенной которого зовут Брахма. Вот э, срок продолжительности Брахмы, создателя материальной вселенной, соответственно, его. Ну, кстати, после окончания этого создания будет новый Брахма, будет новый цикл и так далее. А вот Мы пока берем цикл вот существования вот такого периода, вот, который я сейчас что рассказываю. Да? А, и вот э, на сегодняшний день мы прожили в этом цикле, ну и, соответственно, Брахма прожил в этом цикле э, 50 лет своей жизни. Вот. Поэтому, можно сказать, жизнь только начинается. Вот. Но там по-другому. Это только у нас. Она начинается, продолжается, заканчивается. Там, там по-другому. То есть мы прожили на сегодняшний день в рамках э, вот этого цикла материальной вселенной половину этого. То есть 311 триллионов, 20, сколько? 311 триллионов. Э, нет, 155, половину, да, 155 триллионов, 250 миллиардов, так считается, земных лет. Ну, примерно, да. То есть мы сегодня находимся в полдень, да, у нас по времени это полдень. Вселенский, правда, полдень. Вот. Следующее называется Калпа. Это большой Ви, это большой в переводе со санскрита, величественный, великий, великий. Это и есть цикл. Так, вот этот... Цикл составляет уже значит, в 10 раз меньше, но самое главное сейчас, сейчас цикл для нас более-менее относительно понятный, цикл, в котором мы все существуем, этот цикл называется космический день. День, да? день, не год, не жизнь, да, а день. Вот этот день равен, вселенский день, равен 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Вот это то, где мы существуем. И вот этот день, космический день, Вселенский день, состоит из четырех, скажем так, сезонов. Ну, как у нас Весна, лето, зима, осень, зима, да? Вот четыре. Здесь тоже четыре. Число четыре, мы чуть дальше к этому перейдем. Очень такое серьезное число. Опять же, мы об этом поговорим, что конкретные вот вопросы есть. Это кармическое число, 4. Ну и вот этот вот, четыре вот этих сезона. То есть они символизируют, то есть они постоянно повторяются. Да? Мы все прекрасно помним, столько лет, сколько мы живем, мы столько помним этих сезонов, которые на нашем жизненном пути уже прошли, и которые будут проходить столько, сколько мы будем продолжать жить, скажем, в этом теле. Да? Мы будем это помнить. И вот цикл прошел. Сезон сменился, он остался в прошлом. И четыре символизирует наше прошлое. То есть планета Раху, четверка, это и есть наше прошлое. Я сейчас заканчиваю с этими циклами. То есть эти четыре цикла делятся по протяженности. Протяженность каждого цикла, самый большой цикл, это... Uh, это сатия юга, это называется, юга, это цикл, да, ну, на санкт uh, И вот этот цикл составляет, uh, uh, составляет 1 миллион, что-то 800, там, с чем-то тысяч лет. Uh, 1 миллион, да. Uh, следующий цикл это трета юга, составляющая 1 миллион 200, там, с чем-то, 48, по-моему, тысяч лет. Uh, mm -hmm. А дальше будет у нас... Uh, uh, uh, Значит, сати-юга, третья юга два пара-юга, mm -hmm. это 896 тысяч лет, и э, кали-юга, которая составляет 432 тысячи лет, 5 тысяч лет это прошло. То есть об этом мы уже много раз говорили, это описано везде, мы об этом значит, говорить не будем. Но дело в том, что, э, дело в том, что между этими циклами и внутри, по истечению каждого цикла, по истечению каждого цикла, Наступает сезон материальное разрушения, частичного разрушения материальной вселенной. То есть нежелательное население планеты, вот то, что мы там говорим, где-то там слышали, там миллиард, это и есть так называемый цикл, который, ну, не цикл, а переход, да переход с одного цикла в другой цикл, он сопровождается какими-то изменениями. Эти изменения... Это разрушающий, скажем так. Это не то, что это как бы, вот как некоторые говорят, страшилки. Это так оно и есть. Поэтому мы просто этого не помним, верно? Сколько мы помним тысяч лет? Ну, ну две, ну, три, ну, пять. Ну, где-то прочитали. да? Но прошло уже пять тысяч лет, верно? С начала последнего цикла. А что было до того, мы же не помним. Мы только читали где-то там, и в Библии написано о том, что люди почему-то жили... Тысячу лет, правильно? Об этом говорил у нас генетик Петр Горяев. Мы, кстати, с ним в следующие выходные будем встречаться на нашем канале. Об этом другие люди говорят. Вот Рост этих людей был в 10 раз больше, чем наш рост. Там, скажем, если у нас условно там 2 метра, метра 70, метр 80, то там люди были ростом 20 метров, 18 метров. И каждая следующая юга, высшая юга, это все увеличилось в 10 раз. Продолжительность жизни увеличилась, рост их увеличивался и так далее. Для того, чтобы нам всем выйти из-под влияния каких-то вот этих вот вещей, Поскольку, с одной стороны, это называется наша планета, наша планета Земля, на самом деле, называется мритью, мритью лока. Мритью – это смерть. То э, человек смертен, правильно? Биологическая вот, э, функциональная возможность человека, как э, нашего, скажем, физического тела, смертно Поэтому здесь все умирают. Умирают для того, чтобы потом родиться и так далее. И для того, чтобы понять связь нашу, там скажем, с каким-то с какими-то другими высшими инстанциями, для этого э, приходят на, зем на землю великие там, учителя, ачарьи, там, риши приходят на землю, их называют, и они дают нам э, возможность выйти из-под влияния. Это ответ э, значит, одной дамы, как получить инициацию. Да? Вот было, э, был вопрос, как получить инициацию, поскольку люди, которые... Получает инициацию, они посвящают себя своему духовному учителю, служению, они служат э, духовному учителю, поскольку у каждого человека а ранее на Земле был э, учитель. Ну, за исключением каких-то совсем уже совсем э, людей, которые вышли на уровень для них, учитель непосредственно Всевышний, и они вот только с ним э, пытаются контактировать, если получается. А так все-таки контакт идет через учителя, через духовного. И вот. Был такой человек, его звали высшее существо, тоже его звали Йог Патанджли, и он, и он пришел на Землю для того, чтобы дать понятие восьмиступенчатого соединения с высшими инстанциями, будем так говорить. Вот, вот это вот соединение с высшими инстанциями получил название Аштанга Йога. Или восьмиступенчатый путь познания. А, тут надо сказать о том, что вот многие говорят, что еще раз вот вернусь с самого начала: о том, что там Вавилонская башня там языки там и так далее. А, я в воскресной передаче говорил о том, что простиралось ведическое общество, не было разделения на страны, государства, языки, и никто не бороли, континенты, никто не боролись, не боролся за какой-то свой приоритет, за свое величие. И вот она просиралась от Скандинавии, поэтому скандинавские саги, допустим, руны, это все элементы, как сегодня мы говорим, гадания, на самом деле это не гадание, Это часть знаний, которые пришли к нам через вот эти вот элементы, которые сегодня мы только называем гадания. И таро, это не гадание, абсолютно точно это не гадание, можно как угодно, есть же люди, которые действительно медитируют, их же немного, учителей очень мало экстрасенсов очень мало. Можно называть себя кем угодно, но на самом деле ты таковым не являешься. Ну, еще одно чувство у тебя есть, а их было неизмеримо больше. Так вот, языки, они... Центром была как раз-таки сегодняшняя, скажем так, Россия, будем так говорить, сегодняшняя Россия. Ну, и там не было разделения на каких-то вот сегодня там отделенных стран, якобы бывших республик, и вот, к примеру, да, что такое восьмиступенчатая система? Она носит понятие аштанга, аштанга, ашта, ашта, да, ашта на санскрите – это число 8. Почему 8, кстати? Мы сейчас перейдем, я покажу одну интересную вещь. Ашта, значит, смотрите, вена, до атерю пенки, шиши, аштони. Это литовский язык, ну и так далее. Вот, а что не, да, а что? Откуда, почему? Это ведь э, перевод, 8, это же перевод санскрита. Откуда тогда в Литве это есть? Откуда тогда есть элементы? венадустрис. Ну, мы видим о том, что э, есть много сочетаний, кстати, на санскрите, 3, будет 3 и так далее. Там очень и очень много слов, которые в русском языке, а ведь изначально, если считать, что это так, это же был... Санскрит. Кстати, на латышском э, Эдуарда тоже э, очень похоже. На сегодняшний день люди, понимаете, они перешли, мы, вот мы, да, перешли к чему? Мы перешли сразу, минуя все ступени, мы перешли к четвертому из восьми элементов соединения с высшими, с высшими силами. Мы перешли сразу к позам, к асанам. Да? Почему так нас научили? Нас научили, естественно, очень немногому. Вот, как к примеру, нас научили гороскоп, все говорят, да я лев, я там это самое. Да ты лев, ну дальше что, ты лев. Или там еще более того, в Китае, я дракон, я там тигр, я там это самое, там, крыса, как сейчас. да. Ну, это элементы какие-то, которые, да, они существуют, да, но это все равно очень и очень мало. Так вот, допустим, есть такая, такой элемент практики для того, чтобы понять, кто мы есть, а мы ⁇ тело-дух-душа, тело-ум-душа, то есть такая практика, она называется духовная практика, она называется санкерта на ягья. Ягья это ягья или, яд, или адж, яджна, аджна, нет, точнее, вот как это самое наше третий глаз, да, вот так называется она Это практика общения с высшими силами, с путем определенной, определенного ритуала. То есть обязательно там есть благовоние, обязательно там должен быть огонь, обязательно должны быть цветы, молоко, фрукты, топленое масло обязательно. И человек, его называют пандитом, который читает мантры. Uh, он должен читать, он должен обладать качествами, поскольку мантры это просто uh, конкретный, uh, скажем, uh, звук, конкретный звук, сочетание звуков и вибраций, вот это, которая позволяет нам войти uh, Акаши Патана это называется. Uh, с помощью мантр мы можем войти Акаши Патана это, это эфирные коридоры. Вот эти эфирные коридоры позволяют нам связаться с высшими слоями нашей материальной, пока только говорим материальной вселенной, для того, чтобы каким-то образом там побывать. То есть мы можем побывать там, если с помощью определенных практик захотим. Я сейчас вернусь все таки на нашу Землю и к нам, человекам, которые существуют благодаря вибрациям связи с планетами. И мы находимся под влиянием всех планет. И выйти из под влияния, условно выйти, вы не выйдете. Вы можете думать, что вы вышли, только если вы не будете ни в чатах никаких, если вы будете уже в том мире. Тогда вы вышли. Но, конечно, путь должен быть какой-то, в общем-то, постепенно надо э, переходить. И вот э, санкер, я просто закончу, санкерта на яге ⁇ это воспевание святых имен Бога. Да? А, то есть это и есть та самая истинная медитация. И вот э, получить инициацию ⁇ это войти в поток, скажем, э, духовного какого-то эгрегора с каким-то определенным учителем. И вот считается, что если человек истинным вошел туда, но сегодня, к сожалению, огромное количество школ, огромное количество школ, и, кстати, вот не в пику, я не люблю это слово, а просто как ну, информация к размышлению. это не божеупасение является как раз-таки той школой, которая позволяет выйти за пределы... За пределы материального, как бы, можно быть на самом верху, выйти. Но в духовный мир попасть нельзя. Поскольку нет личностного аспекта, конкретного, скажем. Вот поэтому Будда, будучи аватаром, говорил своему любимому ученику. Ты идешь в нирвану, я иду выше. Выше – это духовный мир. Поскольку он был послан верховной личностью Бога, так называется. Тоже Точно то же самое был, скажем, Иисус Христос. Поэтому в ведических предсказаниях, которые называются Пхавища Пурана, описывается, когда придет Иисус Христос, а Будда пришел до, до того. Описывается конкретная личность, которая придет, родится тогда, то в том-то таком -то месте родится, и будут делать вот то, то, то, то. то, то. Понимаете? То есть это... Это то, что вот было записано, и то, что мы нашли. Записано это было значительно вообще-то раньше, но считается, так сказать, было понятно нам с момента наступления вот этой Кали-юги. Итак, мрителока, Лока. Мрития Лока – это планета смерти. Смерти имеется в виду не то, что мы туда пришли, там мы, все, мы все действительно умрем, правильно? Рано или поздно в этом теле. Мы, тело разрушится, мы перейдем в другое состояние и будет постоянно умирать. То, что называется сансара. Умирать, рождаться, умирать, рождаться, умирать, рождаться. да. Но в то же время высшие существа знают о том, что здесь есть трамплин. Здесь есть трамплин для вознесения в высший мир. И вот эти люди находятся, э, э, скажем так, в высших э, и в закрытых, для обычного человека в закрытых, скажем, промежутках времени и пространства, ну, чтобы было понятно, о чем идет речь, они находятся, скажем так, в Шамбале, да? хотя не совсем так, но и Шамбала, опять же, это какая-то такая ее ассоциируют, допустим, с, с Гималаями, что и есть, потому что Гималаи сегодня не проявленные, повторяю, Гималай, потому что есть проявленные Гималай это то, что мы видим. И там Эверест, там Дзема-Лунгма, там, там, там это, все, это все очень маленькие, скажем, горы, относительно маленькие. Потому что протяженность их неизмеримо выше, неизмеримо больше. И там где-то, там находится вот такая мистическая, как ее называют, страна Шамбала, где кто-то побывал. Где кто-то бывал. Там бывали Рерихи, как мы знаем, ну вроде бы бывали, да. Там бывала Блаватская вроде бы, да, оттуда она черпала вот эту информацию. Там искал Гитлера, вот эту вот Шамбалу, чтобы стать василином там искал Сталин. Ну, были программы, кстати, я делал программы на эту тему, там была экспедиция Блюнкина, Яков Блюнкин был, в общем, Бокий. Вот. Вот эта картинка и скажите мне, что мы видим на этой картинке? Может быть, кто-то разберется, что тут видно. А я потом прокомментирую. То есть в этой картинке есть код, как он написал этот код, нумерологический код. Вот. Это был эксперимент. Это было в Камбодже. Во время зеркальной полеархеологической конструкции, так называемого виртуального моста Анкор, Зеркала в Новосибирске, Тереза, Зеркала в Новосибирске, в Камбодже, на моей волшебной фотокамере, волшебной в кавычке, поскольку это была фотокамера, ну для определенных целей, было получено нумерологическое в кавычках послание. Смотри, фото. Ну, что мы видим? Мы что-нибудь видим, друзья? Я задаю вам вопрос, может быть кто-то кто что-то увидит. Не видно, да? Пока нету комментариев. Вечное сердце и дракона. дракон. Так, еще что-то. Знаки, какие знаки? 7-8-1. Семь, восемь, один. Ну, вот, э, я не знаю, кто вы, э, напишите ваше имя, человек Ольга. Ольга, вы э, очень близки, я не вижу 781, если честно, знак бесконечности, вот написал у нас э, Габриэль, да? Но для начала «Вечное сердце и дракон это не нумерологическое послание, это уже, скажем, ну, мы видим то, что мы видим. Вы знаете, я лично увидел «Она». Я лично, Габриэль, да, она, я увидел здесь восьмерку. Я рассматривал это секунд, наверное, 10-15, потому что я вначале ничего не увидел. Но при том же самом разрешении. А вот здесь у нас есть вторая фотография, где стоит уже штамп, стоит, сейчас, где она, ага. Вот, здесь стоит уже, видите, дата здесь стоит. 08 12 2019. вот смотрите для меня показательно что и мы сейчас перейдем к нашим конкретным вопросам к цифрам перейдем к нумерологии значит я увидел там восьмерку короче говоря то восьмерка считается на востоке самой главной планеты и это и есть интерпретация вот уж у нас просил Александр васильевич трофимов у нас просил дать его вот эту вот скажем мою интерпретацию я не претендую на исключительность, но как я вижу, как я понимаю. То есть восьмерка это у нас Сатурн. Или Шани. Шани на санскрите – это медлительный, это тягучий, это очень и очень важная планета в плане того, что она символизирует в карте человека, отвечает за его жизнь. Продолжительность его в жизни. То есть Сатурн – это действие кармическое Значит, это восьмерка. То есть это люди, которые родились 8, 17 и 26 числа. Они должны очень и очень задуматься над всей своей жизнью, для того, чтобы соответствовать энергиям этой планеты, которая, как правило, очень и очень разрушительная. Я говорил о том, что не рекомендуется смотреть в глаза Сатурну, вот, как большинству, да, как личности. Иначе можно очень серьезно пролететь. Он видит насквозь, просто вот, больше, чем рентген человека. Его мысли, его, все что угодно. Вы можете думать о том, что вы какой-то весе очень себя светлый пушит. На самом деле нет. Сатурн это все увидит. Итак, это вершитель, судим. да? Он может сделать человека из совершенно нищего, может сделать его очень великим царем. Он может, наоборот, спустить его на землю, бросить его, так сказать, лицом в грязь. В гневе разрушает он все, если, не дай бог, мы идем против. Если мы, не дай бог, не зная этого, а незнание не освобождает от ответственности, мы навлекаем на себя величайшую опасность. Есть огромное, ну, есть просто невероятные совершенно, можно называть их сказками, истории, притчи и так далее, когда... У самого Шивы, с Парвати, когда родился сын, которого называли Ганеша, он его напрочь раздолбал, он его взорвал. Он на него посмотрел, и голова у него взорвалась. Поэтому голова у Ганеша, как мы знаем, так сказать, слоногие. Ну, там без деталей, откуда это все произошло, но вот таким образом. Иначе, и, и, да, ну, и так далее. Короче говоря, Сатурн – это... В плохом понимании, да, если мы не следуем. Это страдание. Но страдания, понимаете, есть люди, которые истязают свою плоть. Это аскеза, это лишение. То есть человек, понимая о том, что он не тело, а он душа, он не заботится о своем теле, он заботится о своей душе. И вот это вот и есть, вот эти аскезы, вот эти страдания, способствует развитию роста нашей души и понимания того, кто мы есть. Задержки, преграды, процессы нашего, он задерживает, сдерживает движение, замедляет и сдерживает движение на пути даже к росту. Да? Если мы говорим о том, что э, есть люди, которые так называемый э, термин такой, пораженная Луна, пораженное там Солнце, пораженный Сатурн дает людям э, очень серьезные физические э, заболевания, то есть глухота, слепота, заикание и разное уродство. Вот представьте себе, человек родился, я слеп. Но он мог родиться слепым. Но расскажите, что происходит с этим человеком? Это очень ему, ну сами понимаете, человек с физическим ростом, верно? А как относятся к этому родители? И расскажите, как это можно объяснить? Они а как? Они а как не объясняют. Но если считают о том, что Сатурн пораженный Сатурн дает вот такую вот э, физической не очень серьезный недостаток, но ну, тогда с этим надо как-то разбираться, верно? А, то есть мы не знаем вообще ничего. Ноль, полнейший ноль. Только мы такие крутые мы сдаем, всем советам. Мы приходим и всем даем как жить, как надо жить. А, я очень и очень, так сказать, советовал бы, нашим всем, даже высокообразованным философам, этого не делать. Это ваш путь которую вы прошли, и даю честь вам и хвала. Но это не значит, что тот человек, который там находится, рядом с вами, вы ему дадите совет, понятия не имея, кто он и что он. Зачем? Вы что, уверены в этом, о том, что вы это все знаете, и действительно этот человек воспримет это? Поэтому лучше, так сказать, слушать. слушать и нет никаких проблем больше слушайте. И не пока не надо говорить о том что как надо делать советы дают только те у кого спрашивают советы. а если не спрашивают так зачем же их давать не тратьте энергию на это просто и все. А, так вот а, на низком уровне сатурн это планета эгоизма он указывает на самые какие-то глубинные устойчивые эгоистические попознение человека Инстинкт выживания, потребность продолжения своего существования – это страх, это эгоизм. То есть в основе эгоизма лежит как раз-таки страх. То есть человек пытается показать, он боится, что его не воспримут. И тогда он начинает показывать себя со всех сторон. Это то, что называется «self-esteem» exaggerated или завышенный, неизмеримо завышенная самооценка. Не надо быть крутыми, не надо быть. А мы рождаемся. Я же вижу эти матрицы. Одна за одной, раз за разом. Завышенный, завышенный, завышенный. Это природа наша. По-другому быть этого не может. Ваша задача, наша задача, каким-то образом, дай Бог, что у нас есть интуиция, у нас есть способность создавать новое на базе того старого, мы ничего не можем сделать. Мы сейчас перейдем к конкретным датам. Я просто хотел бы, чтобы вы понимали, и опять же, я очень уважаю академика Александра Трофимова, я хотел бы все-таки дать, это моя, мое понимание, я не говорю, что оно вот именно такое, какое вам надо воспринимать, но я, например, так анализирую. И просто те люди, которые родились 8 я уже сказал, 17-го, 26 числа, они изначально уже находится под влиянием Сатурна. Далее, я напомню, если у вас э, дата рождения вместе с месяцем, день рождения вместе с месяцем и плюс 4, чтобы получить 8, да, вам надо иметь 4. Правильно? Потому что 2020 это четверка. То есть, день рождения плюс месяц рождения в сумме должно составить 4. В сумме, да? Ну, Если мы сократим, отбросим это вносное число, сократим до единственного то 4 плюс 4 будет 8. Вот наш год будет проходить под влиянием восьмерки. Под влиянием восьмерки, что есть Сатурн. То есть у вас а, этот год вашей, и вот этот знак предостережения, или точнее, даже не предостережения, это знак того, что этот год будет восьмерка учитель наш, учитель наш. Понимаете? Очень серьезно. Смотрите, что было в 2019. 2019 год, если мы просуммируем, да? тройка. Правильно? Тройка. Теперь смотрите, давайте мы сопоставим несколько цифр. Что такое тройка? Тройка – это учитель, это гуру, это э, очень позитивная, самая позитивная планета. А Юпитер – это гуру всех высших существ. Те, которые управляют нашими планетами. Uh, то есть это Солнце, Луна, они сидят на скамейке, uh, в аудитории, на трибуне стоит Юпитер. И он им говорит, как надо себя вести. Понимаете? Даже они, такие высочайшие существа, потому что каждая планета руководит личность. Она имеет свой физический облик. Когда-нибудь вот поговорим, кто эти люди их, uh, скажем, качества. Люди, высшие люди. Да? Uh, полубоги их называют. И вот э, он им дает советы. Это не значит, что он, так сказать, ну умнее, он разумнее, будем так говорить. И это говорит о том, что мы люди, а нет, мы считаем, что мы самые умные. Вы можете представить себе? Там подчиняются вот этой иерархии. У всех-то у всех едино должны быть гуру. Правильно? Раньше было. Не то, что должны быть сегодня. Но не хотите, не имейте. Давайте общайтесь напрямую с Машияхом. Там, общайтесь там... Э, ягве там, кто там с кем, салахом, как угодно. это же нет, вопроса, нет проблем с этим. Просто будете ли вы там с ними общаться, это мы не знаем. А учитель, он проводник. Он считается априори, как пандиты, допустим, которые делают эти вот яги и Они делают вот эти вот э, ритуалы общения с высшими слоями. И те нам помогают. Что самое интересное, высшие существа, они нас любят, они нам помогают. Если, конечно, мы действительно нуждаемся вот в этом. А, поэтому: э, значит, тройка это учитель, четверка, 2020 это карма. Вот мы сейчас перейдем. Значит, смотрите. Карма, да, вот пишет одна дама: а Вот у меня э, значит, в семье какое-то вот такое сочетание: четверох и семерок. А одна говорит, а другая пишет, э, у меня. Значит, э, как напишет, день четверка, так, а общее кармическое число семерка. Вот так и живу. Ну и замечательно, значит, вам дан план изначально, вам э, план. То есть вы должны понимать о том, что четверка нас тянет назад. Четверка это раху. Более прогрессивно, если можно так выразиться, семерка. Семерка, она вперед. А вот есть такое понятие карма, да, мы знаем. Есть ви карма, есть а карма, есть прарабха карма. Вот прарабха карма это наши накопленные за все наши там, воплощения, за все наши жизни какие-то. Мы создавали какие-то делали какие-то поступки. Но мы сейчас не говорим о позитивном, потому что, как всегда, у нас есть какие-то вопросы, проблемы и так далее. Вот. Мы сейчас говорим о том, что мы совершали ну, не те действия, которые мы должны были совершать. И вот это и есть прорабха карма. И раху – это сигнификатор, будем так говорить, нам, чтобы мы вошли каким-то образом, неважно, вот у нас есть Ольга Викторовна, она… Нас ведет, она может войти в Акаши рекорды, акаше это слой информации, вот Акаши по там слой информации. Где наши прошлой жизни видны. И мы можем ну, теоретически переписать. Я не верю в то, что можно переписать. Прошлое это как пойти, попросить благословения, отпустите мне грехи. Ну, отпустили грехи в надежде на то, что мы грешить-то больше не будем. Ну, хорошо, отпустили. Да, нам легче стало. Да, конечно. Нет. Но грешить уже больше нельзя. Но для того, чтобы не грешить, надо знать, как надо себя вести. Верно? Потому что человек как бы считает, что он делает на благо. А почему тогда есть такая поговорка? Благими намерениями выслана дорога. Я уже говорил это в передаче. Вот Сегодня, София, я говорил. Ну, это же ведь, это же не я сказал, верно? Это не мое мнение. Это чистая логика. Можно воспринимать как угодно. Можно защищать себя. Я всеми силами хочу дать эти знания. Да, это потрясающая самоотверженность. Но хотят ли они, те люди, которым вы хотите дать эти знания, их получить? Но есть же люди, которые не готовы. Есть люди, которые хотят жить в невежестве. Но есть такие люди? Да их же 90% всего, этого, если не больше. Ну, так не мешайте им жить. Это их карма. Понимаете, есть болезнь, да, когда отрезают там руку, ногу или какой-то орган. Для того, чтобы тело спасти. Но это своего рода экзамен на понимание нашей природы. Если мы не поняли, так хорошо, так не мешайте уйти. Он же не умирает, человек, мы же это уже знаем. Но человек-то не умирает, человек уходит. Вопрос другой. Мы сейчас перейдем. Видите, опять все, не удается перейти. Но даты они интересны только вам, простите, друзья. Они интересны только вашей конкретной датой. Потому что я сейчас говорю, гораздо, гораздо более важно, на мой взгляд. Так вот, значит, смотрите. Люди совершают какие-то... Не ведают, что творят, как мы знаем. да. И вот что происходит. Кто-то кончает жизнь самоубийством. Это грех во всех религиях. То есть... Мы отнимаем то, чего нам не положено отнимать. Мы отнимаем жизнь у самого себя. Нам этого делать нельзя. Категорически нельзя. И тогда человек, который не дожил там сколько-то определенное количество лет, то он минимум это количество лет проводит вне тела. Но вкус остается. Понимаете? Вкус они остаются, а он вне тела, он эмоций физически. Вот мы смотрели это «Гост», да, там, где играл Петерик Свезель, Деми Мур, Вупи Колберг, да. А, как он, призрак, да, в русском прокате. Вот. И там человек ушел. И помните, там была сцена, когда он в метро встретил одного там... Какого-то страшного, где они находят таких артистов. Вот. А, который там, он говорит, все бы отдал, хочу покурить, но не могу. И вот эти люди, внетелесные люди, находясь в том мире. И вот, значит, смотрите, я, уже, я вчера упоминал такой термин, называется наука. Да? Называется пхутология. На санскрите это дух. А Где-то примерно на рубеже 2000 -го года, то есть это уже 20 лет тому назад, конечно, нет такой статистики, но в общем-то считается, в общем-то считается и описывается, что на каждого живущего у нас на Земле, на каждого живущего на Земле человека, ну, в физическом теле, приходится семь, Дайте я уберу вот эти картинки, уже их решили, да, сними. Вот, приходится семь духов, приведений, ну по-разному их называют, духи, приведения, семь, в семь раз больше их находится, чем в нас живущих. И вот представляете, каждый из них имеет вот это, ну, после вкусия что ли, или имеет, он же ушел, то ведь не так, как ему следовало бы уйти. Он ушел неправильно, будем так говорить, он ушел. Так нельзя уходить из этого мира, если мы хотим выполнить свою функцию, свою программу и долг перед высшими силами и вот он пытается войти в тела нас это то что называется сущности пришедшие в нас и вот что происходит смотрите первый момент первый момент первый момент заключается в чем заключается в том что это вот этот вот бывший человек, будем так говорить, входит к нам, и он начинает с нами вместе существовать. Когда он существует вместе с нами, то, соответственно, мы не понимаем, что мы творим. Поэтому, скажем так, люди, которые... Ну, алкоголики, да. Мы знаем технически, как это происходит. Технические люди, которые занимаются наркотиками, которые, значит, занимают, которые алкоголики, люди, которые там сквернословят, которые зациклены, но везут, ведут какой-то животный образ жизни, да? поскольку, понимаете, у нас есть четыре а, признака, по которым мы точно такие же, как и они. То есть, мы ничем не отличаемся животным миром, от животного мира. И у них, и у нас. Я не говорю про домашние животные, Я говорю про тот другой мир. Животный мир. Настоящий животный мир. Да? То есть, э, сон, еда, оборона и секс. Или воспроизведение себе подобных. Да? И вот, э, человек зациклен на чем-то одном, он ничем не отличается. Но у человека есть разум. Разум вовремя остановится. Вот этого нет у животных. Вот, не ум, а разум, это совсем другая штука, и он тогда может это каким-то образом значит, исправить, изменить, и так далее, и так далее. А так ничем не отличается. И вот он попадает туда, и, конечно, нам вместе с этой сущностью жить тяжело. И вот они, вот эти вот алкоголики, в состоянии алкогольного опьянения, белый совсем, совсем белый, белая белочка, да, как говорят, вот. они э, ничего не помнят, что они творили. Они совершают преступления, а потом они говорят, да мы не помним. Вы думаете, это, это они делали? Нет. Это делали те существа, которые... А мы их сажаем в тюрьму и решаем проблему. Ну, по-другому как бы нельзя. Естественно, надо преступников так сажать. Но а что они стали преступниками, расскажите. Вот, Ну, что, они родились преступниками или как? Но ведь они стали преступниками. Почему вопрос? Кто-нибудь об этом думает? Нет. Мы пытаемся исправить человека, наставить его на путь истины, на свободу с чистой совестью. Ну, как бы правильно, с одной стороны. С другой стороны, вопрос. А как? Что? Почему он стал таким? Но ведь дело... Есть второй момент, о котором не обращает внимания практически никто. Смотрите. Мы стали принимать в организм еду там, или питье И на самом деле, не зная того, что это яд, который, как этот, э, капля никотина, как это всегда, убивает лошадь. Но никогда капля никотина лошадь не убила. И, ну, были эксперименты, и, так сказать, давали ей не каплю. Откуда это взялось, я не знаю, правда. Но дело не в этом. Дело в том, что мы себя отравляем. да И вот эта вот сущность, которая в нас влезла, а, и с помощью экзорцизма, к примеру, или каких-то других техник, мы ее оттуда выдернули, убрали. Но ведь она уже успела ведь отравить нас. А как? А что, она там с нами жила? Мы ее убрали, все, очистились. Это как, знаете, как опухоль злокачественная. Мы ее убрали, да, а она потом будет мигрировать, ну, в соответствии с определенными там какими-то параметрами. И сроком, и так далее. Если мы не избавились, конечно, от причины. Если мы не выяснили, точнее, в чем причина. Тогда она будет... То же самое эта сущность, которую мы выдернули, она там находится. Продолжает ее следы там есть. Фантомные или какие-то другие. Неважно, сейчас не в этом дело. Давайте я хочу сейчас перейти, потому что это долго можно говорить. А, наверное, все, все же хотелось бы... Я сейчас ищу где-то... Uh, у меня вопросы. Сейчас, простите, я сейчас найду вопросы. эти. Ну, вот давайте. Да? Uh, давайте мы поговорим еще раз. Я уже несколько более сказал. А, значит, uh, давайте по вопросам, а потом я продолжу. То есть uh, про Сатурн я рассказал, у нас остался еще Марс, и был вопрос по поводу Венеры. Uh, шестерка, да? Uh, так. Значит, uh, Давайте уже конкретно по числам. Ну вот, смотрите, давайте чуть попозже поговорим: число души 7, число кармическое 4. Ну, это термины число души это день рождения. Я сейчас уже попытался это рассказать. Ничего страшного, в этом нету. Единственное, что у вас сегодня кармическое это главнее. Вы сегодня живете в этом кармическом числе, если у вас возраст более 35 лет. То есть у вас сегодня тогда есть все возможности, осознавая о том, что вы действительно находились вот в прарабха карма, его очень, ну, практически невозможно ничего изменить. Переписать не удастся. Что бы там кто ни говорил, даже уважаемая ну, Ольга Викторовна, переписать условно можно. Это не переписать, изменить нельзя. Прарабха карма, это надо выйти из-под влияния этого всего. И даже преступники уходили в мир духовные, ну, при определенных, скажем, техниках. Вот. И осознание этого. Можно, но физическому телу, существу практически нет. Поэтому придется нам это все испытывать на себе. Но не до бесконечности. Вот сегодня мы создаем карму, как только наступит, скажем, переизбыток, точка невозврата. К примеру, 22 марта, 23 марта у нас скажем, день удлинился на 40, что он стал больше, чем ночь. И вот э, количество благих дел, которые мы совершаем, э, скажем, э, высело те неблагоприятные, которые мы совершили уже. И вот тогда у нас есть возможность это все изменить. Значительно больше, чем мы, как бы, если мы этого не знаем и не делаем. Э, поэтому четверка-семерка мы определили. Вот, благодарю, что делитесь знаниями, число рождения 6, число года 2020 20, 20, тоже 6, стоит дата, стоит дата, было бы интересно прослушать по, про шестерку, давайте тогда дата, вот у меня стоит дата, я могу только сказать 6 мая человек родился, и про шестерку чуть позже. А вот давайте я посмотрю, еще раз, дорогие друзья, нет времени, иначе мы уже полтора часа, кстати, находимся, я вас берегу, потому что я говорил, могу долго это все, вот, ну и вчера была передача, поэтому, знаете, с датами тут трудно... Давайте 6, 6 мая мы посмотрим. Самая главная ваша проблема, да? а мы потом поговорим про Венеру, о чем идет речь. Вы сегодня потрясающим образом, я только не понимаю, почему у вас и там 6, и там 6. И дата, и карма у вас тоже 6. Это очень серьезно, у вас очень серьезное качество находиться в уважаемое, кто нету имени. или я не записал находиться в потоке творчества. То есть вы очень и очень творческий человек. Вам надо находиться, вам никакая рутина, вам абсолютно противопоказанная, я бы даже сказал. То есть только творчество. Это или музыка, это или рисование, или какие-то красивые там вещи, там, которые вы можете там кроить, я не знаю, там... Созидать очень хорошо, скажем, ювелирные какие-то украшения. Вот то, что красота связана. А вот самая главная ваша проблема, в чем находится, это самое главное, еще раз повторяю, то есть вы могли бы быть даже, может быть, и ученым, но у вас огромнейший переизбыток каких-то отношений, связанных с противоположным полом. Вот надо вам пересмотреть все эти вещи, потому что оно, наверное, сейчас уже закрылось, но вначале просто неизмеримое стремление к отношениям у вас должно было быть неистребимое. Оно идет по роду. Вот. У вас самая главная, повторяю, проблема, вам надо идти разбираться с родом. Смотрите, есть карма, да, точнее, есть генетика, и есть наследственность, правильно? А вот если мы берем кар... род, да? оно гораздо шире. Потому что генетика и наследственные черты, они не наследуют карму. Наследует, на очень малой степени. То есть это ваша личная карма, которую вы приобрели. Смотрите, генетика. Генетика – это наш, наследует качество. Но ведь мы-то жили же не одно. Мы же не обязательно были детьми э, наших родителей предыдущих. То есть мы-то мы что-то делали, правильно? Мы-то что-то жили и много-много раз. Представляете, 155 миллионов триллионов лет мы прожили. Кем мы только не были. И деревьями, и камнями. И листиками, и людьми, и демонами, и ангелами, кем угодно мы были. Вот, вот у вас в этом плане есть серьезные вот, это надо разбираться с этим, короче говоря. А про конкретное качество шестерки мы поговорим. Вот есть вопрос, который я получил через такую социальную сеть, которая называется Контакты, вот. пишет Ирина. Моя основная проблема в том, что я, что я, тут написано могу, но, наверное, не могу выйти замуж и родить ребенка. Отношения были, но все рушится в итоге. Детей тоже не получалось. Ну, значит, тут нету, нет, да, не могу. Я понимаю, что это со мной происходит, так как меня от природы даны определенные способности, и из-за них я никак не могу выйти замуж. Вы путаете, уважаемая Ирина, способностями с вашими ну будем так говорить кармическими долгами способности даны для того чтобы как раз таки изменить это а мы все способны мы все экстрасенсы на самом деле просто мы не умеем пользоваться нашими способностями ну, вот и все дело не в этом могли бы ли вы мне помочь рассмотреть мою ситуацию те причину почему мне не получается последние отношения так вообще закончились смертью гражданского мужа и стоит две даты, и стоит две даты. Ну, вот здесь тоже есть момент с той же шестеркой. То есть она родилась 12, не буду говорить полную дату, она родилась 12 сентября, а ее гражданский муж родился 24 мая. На 5 лет он постарше. Но его уже нет. Он умер в этом году. Да? Значит, 24 12 .09. Ну, могу сразу сказать, могу сразу сказать, у вас самое... Опять же, это чуть ли не 80% случаев. Это наша не вина, это наша беда, к сожалению. То есть, мы не имеем связи с нашим родом. Это очень важно. Это очень важно. То есть, у вас очень и очень серьезный дисбаланс, уважаемая Ирина, и, скажем так, то, что я даю, я даю какой-то очень достаточно коротенький обзор. Первое, смотрите, о чем идет речь. Вы достаточно авторитарный человек. Почему? Потому что вы хотите диктовать. Вы совершенно независимы. Вы не признаете никого и ничего. Вы не признаете ни указов, ни приказов. С вами было достаточно тяжело. Вашим родителям, поскольку вы, так сказать, не слушали. Вы считали, что вы, вы, у вас сильное качество. Вы родились 12 числа. Это соединение Солнца и Луны. В сумме дает тройку. То есть вы как бы учитель, вы знаете по природе своей. Но у вас есть очень много кармических толков. Очень много. Вот это вот очень сложно. Более того, соединение вашей значит, ваших качеств. Голова, это ума, палата. Как, были такие поговорки, это то, что у вас присутствует. И э, очень серьезная интуиция, вы не, не умеете ей пользоваться вообще. Вам надо пообщаться серьезно с парапсихологом. Вот. Ну, я не занимаюсь, точнее, ну, я не занимаюсь, я занимаюсь только тем, чем я занимаюсь. Очень редко бывает даю консультации, но они конкретные, они предметные, они занимают много времени, поэтому я, скажем, стараюсь их не делать. Вот, только, ну, если очень человек просит. Вы по своей природе не семьянин, у вас концентрация совсем на другом, у вас есть огромное желание иметь контакты вот, с противоположным полом, причем у вас это как чашка утреннего кофе, да? вот, иметь связь интимную, причем на уровне, не, не с кем, правда. Вот. Но, к сожалению, к сожалению, вы это связано с вашим родом, у вас в отношениях ваших родителей, вероятно, там какие-то много тоже проблем, вот. поэтому с этим надо разбираться. Вы претендерительны, если брать, скажем так, в соотношение вас и вашего гражданского мужа. Я не знаю, почему он умер, я полагаю, так это был, как Елена Торецкая любит выражаться, это был... Как, как она говорит, пробой насмерть, что-то типа такого. Вот, не знаю. Но по его, скажем, карте я не вижу особых каких-то таких вещей. А вот у вас они есть. Вот у вас слишком серьезная чувствительность вашего а, то, чем, то, что вы, а, как вы относитесь к людям, это связано, повторяю. Это не вы, это а, что-то у вас есть. И поэтому парапсихолог вам нужен, у вас есть очень много сбоев. Вот я бы так советовал не, не им, а это только ваши вещи. Но вы не сочетаетесь с, с этим человеком. Есть конкретные, ну скажем так, вибрации. Это отдельная тема. Мы сейчас не можем, у нас нет возможности э, анализировать дату двух человек и их соединение. Но как друзья, скажем вот вы родили тройки, шестерка. Друзья, они замечательные, да? Ну, тут надо полностью анализировать. У меня нет такой возможности. Вы хорошо функционируете друг с другом. Но вот если бы, скажем, он родился 12-го, а вы родились 6-го, 24-го, тогда бы это было хорошо. А противная ситуация – это не самая хорошая ситуация для брачных отношений. Скажем так, шансы. Ну, всегда есть, но их не так много, короче говоря. Дорогие друзья, вы сейчас не пишите мне только вопросы генеральные какие-то. Вот, иначе я просто не успею и отвлекаться я не могу. Время нету. Так, эфир не заканчивается. У меня тоже 6-6, Ирина. Ну, я не знаю, это Талия Ирина, я уже про одну Ирину рассказывал все точно описали про меня, ну вот да, это так оно и есть, а, ну, значит, это Ирина, да, про которую, значит, это самое, а, хорошо, про шестерки, да, а, то есть это соединение, дальше, а, дальше речь идет, у нас есть наша студентка, ее зовут Людмила, я, у нее два сына, один, ну, разница, по-моему, два года, со старшим я вконтакте я с ним беседовал и я ему сказал в чем я вижу его недостатки и его какие-то проблемы и интересно что сегодня есть тенденции многих людей это не они, а это влияние вибрации планет, когда человеку надоедает абсолютно все он готов все бросить и уйти туда куда-нибудь в пещеру или в монастырь понимаете условно даже условно. Вот сегодня тенденции этого времени. Сегодня очень серьезные э, вибрации соединения планет, и сегодня мы находимся в одном из этих э, переходных периодов, которые знаменуются разрушением. Поэтому будут уходить с физического плана, будет уходить много людей. Будет уходить много людей. Желательно, нежелательно, а многие считают что вот если человек умер во сне это легкая смерть это невежественная смерть потому что человек должен осознанно уйти осознанно он должен планировать это все раньше планировались вот води потомки ариев они уходили за они начали стареть за три года до их смерти то есть они знали и они знали, это был их период, и этот период физиологически был. И как раз-таки сегодня ученые выяснили, что человек может 440 лет. Но это другая тема. это другая тема. Да, так давайте мы посмотрим. Есть дата его рождения. Людмила, вы просили, чтобы я посмотрел эту дату. 22 -го. А, видите, опять 22-го. И это как раз-таки к вам для вас, потому что у вас, смотрите, у вас есть четкие, прослеживается тенденция, вы как раз яркий представители вашего рода, вы и ваши дети, представители рода, где надо, где есть кармические долги перед всем родом. Если кто-то из вас, честно вам холо, являетесь студенткой, вы учитесь, да, но я бы направил ваших людей, я рекомендовал. Лео я рекомендовал, чтобы он пошел. И я считаю, что ему надо идти к Елене Смирновой. Потому что она разложит четко с помощью ее прибора и ауры. Разложит и четко скажет, что там происходит. Ну, мне не жалко, я помогал, и буду помогать. Вот, я, это не, не моя, скажем так, это моя миссия, это не моя работа, я не мотивирован консультациями и стоимостью тем более этих консультаций, поэтому если есть такая возможность, у меня нет проблем. Я об этом говорю и вот сегодня я же не просто так говорю для чего-то, да? Я же хочу, чтобы вы как бы понимали, о чем идет речь, понимаете? И меньше советов раздавали, кстати, на всякий случай. Вот у вас просят, вы об этом расскажете, да? Вот у меня спрашивают, я рассказываю. Uh, так, камбоджийский эксперимент я рассказал, uh, нумерологическое послание это 8, еще раз это было, это знак нам всем через известного ученого с мировым именем, uh, исследователя, и дай бог у нас будут эти передачи, мы, ну как бы мы договорились о том, что у него невероятное количество экспериментов, и очень и очень советую, кстати, обратить на это внимание. А у нас будет, кстати, пользуясь случаем, я также общаюсь гораздо больше, чем с кем-либо, я общаюсь с, с академиком, профессором, доктором наук Петром Савченко. Мы с ним хорошие друзья, и мы имеем оценку друг друга. Э, и она, могу вам сказать, с обоих сторон очень даже хорошая. Поэтому я буду очень рад... Появлению его в качестве регулярного нашего эксперта с возможным, э, возможным, это при желании, конечно, вас, вот чего бы я как раз-таки больше желал, это философия, а именно и, э, получить возможность слушать его лекции. не Беседы, беседы – это беседы. Знаете, как вот у нас написали, а мы хотим слушать лекцию, Сафи. Ну, ради бога. Если вы хотите, давайте заявки, и мы тогда это все организуем. Татьяна. Татьяна, если у меня экстрасенсорные способности? Не смотрел, давайте посмотрим. 23-го. Ну, смотрите, тут еще есть какой момент. Мы сейчас поговорим, вот в заключении, наверное, мы поговорим все-таки о числе года и наших управителях этих планет, которые под влиянием вибрации, в которой мы находимся, управителей, повторяю, потому что планета – это планета, так сказать, ну какое-то физическое тело. Вообще-то это не планета, это лока называется. Она нас лока. И, и грахи, да, грахи, это есть такой термин в джотише астрологии, грахи. Это захват условный, захват нас влиянием планет, вибрацией планет. И мы понятия не имеем, друзья. Понятия мы не имеем. Мы говорим, ну, просто какую-то, простите, чушь. Мы говорим, Иногда смотришь и читаешь, вот как, допустим, было э, дама одна написала Гадание, мы э, там, как она написала, ну, может, найду, посмотрю. но ну, в общем, это от темных это от лукавых, это как астрология, тоже от лукавых. Это э, когда взяли это самое, значит, религиозные некоторые деятели и отменили своей высшей властью, они отменили понятие Инкарнации. Ну, что только человек не творит. Значит, 23 у нас, э, марта, да? 23 -го марта год не буду говорить, а то у нас много экспертов, их не спрашивают, они дают советы, и они рассказывают свою интерпретацию. Ну, у кого-то своя интерпретация, я не спорю. Просто если я куда-то прихожу в чарт, я просто молчу и слушаю, если я хочу. Вот. Зачем мне? Меня же не спрашивают советы. Поэтому и я бы вам рекомендовал то же самое делать. Ну, вот, если экстрасенсорные способности, ну, на этом этапе я вам скажу, что вообще они есть у всех, так, они есть у всех. Но люди не умеют ими пользоваться. Но вы, у вас есть какая-то странная такая несоответствие. У вас есть совершенно невероятная энергия. С помощью этой энергии можете творить чудеса. Вот. Это не двигательная энергия, не, скажем так, кинетическая, да, так ее называют. Вот. А это энергия соединения, скажем... Ну, эн... Короче, возможности у вас есть. Вот То, что вот называла у нас Ирина способностями. Это возможности. Вот они у вас есть. Но у вас есть несоответствие с так называемой самой интуицией. А она нужна. Все, что вам надо делать, вам надо набрать эту интуицию и стать. Студентом. У нас нету. Или вы идете э, к Елене, а я смотрю, вот сколько я не говорю, оно как бы, э, оно пока не проявляется. У нас есть курс, но это годовой курс, и это довольно сложно. И это надо посвятить себя этому. Курс Стефанского у него это есть. У него есть Константин Стефанский. У него, он провел невероятное количество занятий с невероятными результатами и реализациями. Да, но это надо себя посвятить, регулярно заниматься. И потом таких желающих посвятить себя и лишить себя многих там удовольствий, которым подвержены все пятерки, кстати, вот удовольствие, да? получение удовольствия. Вот если у вас пятерка, то у вас получение удовольствия, все. И в этом тоже не всегда это хорошо. А, вот. а, ну, а у многих других это временное затмевает постоянно. Нет ничего более постоянного, чем временное, есть такая поговорка. А мы все время дыры затыкаем себе. Идем на одну работу, идем на другую работу. Я для себя отменил сразу все работы, почему я себя посвятил какой-то одной цели, и, конечно, это заняло много лет и много там средств, но в самом случае оно принесло, привело к результатам, потому что, ну, я знаю, чем закончится конкретный проект. Вопрос времени, вот этого я не знаю, сколько это займет, пока не знаю. Так, значит, у вас слабая, Татьяна, да, мы сейчас говорим, вот у вас есть невероятная способность, у вас есть невероятный посыл творчества, вот. И сегодня вам надо заняться лишением себя, надо заниматься аскезами. На самом это пассия называется. Будьте аскетичны, мучитесь. Я серьезно? Мучитесь. Но если вы поставили перед собой цель через тернии к звездам, идите к этой цели, вы добьетесь, его. у вас есть для этого возможности. У вас проблем в другом много. У вас не контакт есть с родителями, с кем-то из родителей. Да, это ваши кармические долги, это по ходу дела надо решать эти долги. У вас есть в отношениях, вы перебираете своих партнеров, так, будущих этих принцев на белых конях. Там. Салыми парусами вы их пер... <смех> вот ищете своего избранника и найти не можете. вот У вас ну, у вас для этого много чего есть. Цели у вас нет, уважаемая uh, Татьяна. Цели у вас нет. У вас есть мелкие какие-то цели, глобальные цели нет. Надо это решать. Uh, вам надо, знаете кто? Вам надо, ну, так сказать, учитель вам надо было. бы да. вот. На курсы вам желательно идти. Скажем, в вашем случае конкретном, опять же, Елена Смирнова, я бы посоветовал. Вот. Ну, просто понимание самой себя. Да? Так, это Татьяна у нас Далматова. Екатерина, долго ли у меня будет продолжаться период раху? Значит, ну, давайте посмотрим. я Единственное, что я вам не скажу, сколько будет продолжаться период раху. Поскольку для этого надо знать многие факторы. Я считаю, что я небольшой специалист в астрологии, есть гораздо. Да и в нумерологии тоже. Я не великий, я знаю то, что я знаю, и не собираюсь быть тем самым. Поэтому есть люди, которые неизмеримо лучше меня разбираются. Но я хороший аналитик, я могу взять из разных источников и прийти к правильному заключению, без всяких этих великомудрых и гуристических, а слово гуру, этих учителей. И мы даже знаем, наверное, кто они есть. Вот, с огромным количеством подписчиков. Там откуда, не возьмись, взялись у нас в учителя такие. Ну, всякое бывает. Я вам хочу сказать, вы родились 11 числа. 11 числа, несмотря на то, что это двойка, но там две единицы стоят. 11 число – это врата к познанию. Это люди пророческие. Вам надо развивать это все. И тогда вы ну, будете очень серьезным человеком. Я имею в виду в отношении того, что вы хотите добиться. Так, давайте дату не буду полную, ну, дату года не буду говорить. Что у вас минус? Давайте с минусом. Почему? Потому что. Ну, о приятном говорить приятно, я понимаю. Но я предпочитаю говорить о неприятном. Почему? Это наши зеркала, и если мы это уберем, сорняки, эти все, то легче будет, сходы они будут, так сказать, проявляться гораздо проще. Вот. То есть нет связи с родом категорически, нет связи с мужчинами, ну, не то, что нету, они, без сомнения, есть, но концентрация небольшая на этом деле. Вот. То есть вы лишаете себя женской, мужской энергии, так сказал. То есть правая сторона у вас, муская, это ваш, так сказать, вот ваш кармический долг, с этим надо разбираться. Дальше, значит, ваше число года, как раз-таки 2020 это год, у вас семерка, получается, да? У вас семерка. То есть что такое семерка? Опять же, это планета Кету, это вперед. То есть это у вас возможности, которые вам будут предоставляться. Кстати, если у вас число тройка, да, то для женщины это возможность выйти замуж. Вот. А если у вас двойка, то это возможность найти, число года я имею в виду, это возможность найти своего избранника, ну, для молодых. А для семерка это очень серьезная реализация, которую вы можете добиться, поскольку это ну, планета как раз-таки будущего. Но для этого вам надо развивать вашу интуицию, которая у вас от природы слабенькая. Стремление добираться цели у вас максимальное. То есть вы можете, если вы поставите себе такую цель, вы можете добиться этого. Если вы уберете у себя очень и очень и очень серьезная авторитарность. Вы не хотите соглашаться с мнением другого человека, если это противоречит вашему мнению. Если вы скажете, что это нет, не так, ну тогда э, вы сумели с помощью ваших э, способностей, но это устранить. Сегодня нет, но ранее это было. Если это так, если это сегодня вы считаете, что нет. Неправда. Моя болезнь не позволяет более наслаждаться жизнью, зато я познала энергии. Моя болезнь, я не знаю, еще раз, я не помню, если честно, это вы, я анализировал, что значит, неправда. Не позволяет более наслаждаться жизнью. А зачем вам наслаждаться жизнью? Объясните. Это как раз-таки то, чего вам делать не надо значит неправда я не имею в виду жизнь вообще материальную вовсе и вообще никак то есть сегодня в нашей жизни еще раз повторяю сидит у нас рядом я сижу рядом с аватаром его вот цель прибытия на эту землю была одну несколько было целей, но одна из них дала понять человеку что он не должен наслаждаться этой жизнью как раз таки болезнь ваша я не знаю еще раз про дату напишите кто вы есть я тогда посмотрю еще, раз. Но болезнь – это ваш учитель. Чем тяжелее болезнь, тем больше прегрешение вы совершили. Так это считается. С другой стороны, болезнь, скажем, если мы возьмем вот эти вот пигментные эти пятна, да, которые у человека есть, она защищает от гораздо более серьезных болезней. Вот эта болезнь. То есть это наши друзья болезни. Есть градация по болезням. Понимаете? Но если мы берем, скажем, не это, а вот какую-то действительно серьезную, зато э, я познала энергии. Ну вот это то, что вы и должны были познать. А вы говорили о пятерке. Это я, Лариса. А что я говорил? Когда я говорил о пятерке? У меня сейчас нету Ларисы. Лариса. Я... Uh, еще о пятерке ты и не говорил. Я ну, одну фразу сказал. <laughs> я еще поговорю. Я сказал, что в заключение у нас осталось не, не освеченной, да. Пятерка, шестерка и девятка. Поэтому пятерку мы еще не говорили. Um, наслаждение ну, наслаждение это есть желание наслаждаться, да. Но у вас есть специфическая вещь, и вы не можете полностью испытать наслаждение этой жизнью и познать эту жизнь, потому что у вас есть болезнь. Но это в вашем конкретном случае. Но есть же другие случаи, которые пятерки они наслаждаются этой жизнью. Что же вы только о себе, о любимой. Понимаете? Вот это вот наше желание быть о себе, поговорить. И непонимание нашей, скажем, сущности, для чего мы пришли? Мы же часть общего, друзья. Ну как же мы только, только о себе говорим? Двойку. Давайте я добавлю про двойку, к примеру. Вот двойка, это как раз-таки, вот меня просто намело на мысль, Ларис: Двойка – это двойственность, правильно? Ду, ду допустим, да? Ду, двойственность. А полный разлад. Если у вас сегодня сумма вот этого всего года будет два, то есть для этого вам надо иметь что у нас? восьмерку, да? нет, семерку семерку, да, и сумма вашего дня и месяца будет 7 то прибавим 4 будет 11, будет в сумме 2 вот, это будет означать о том, что у вас будет в принятии решения будет особая двойственность вы не сможете принимать решение будет нерешительность принятия решения это и есть двойка, это и есть особенность двойки которая рвется к власти, а и власти не надо то есть, очень немногие люди могут, вот, будучи двойками, они быть у власти. Потому что, в принципе, такие люди, они в компании должны быть. Они должны быть работать, работать на компанию. И поэтому часто руководители компании, там, где находятся двойки, получают все бенефиты. И двойка может возмущаться этим самым. Но это ее функция, это ее природа. К сожалению, для этой двойки, если она считает, что ее обделили, но если мы часть целого, тогда вынесли свою лепту в это целое. Другой вопрос, что те, которые пользуются этим, пользуются опять же для себя, это вот сегодня мир у нас такой, что тут поделать. Моя сущность не позволила мне насладиться материальной через боль, я познала на божественном. Замечательно, вот это и есть, есть очень многие люди, которые так и делают, которые добровольно уходят на... Аскезы, и они испытывают такую боль. Они исчезают свой плод для того, чтобы познать божественное. Ну, честь вам и хвала, Лариса. Я не пожелаю, конечно, испытывать никому такую боль, но на это есть причины. Простите, но что делать? Так, давайте мы дальше пройдем. Да? Давайте мы дальше. А, ну, ну, наверное, давайте пока... Да, где принять инициацию? Я уже сказал, да, в программе инициация. У вас должен быть учитель. Вы можете получить инициацию или посвящение. Инициация есть посвящение какой какое-то а, направление. Ну, в основном это направление в плане духовности. Да, вот, мы говорили с Еленой Зелениной, допустим, педагогом. Она жила в Индии в шрамах, и у нее бы Появился учитель, и она получила вот это посвящение. У нас многие люди имеют такое посвящение. У нас Лалана имеет посвящение, э, инициация имеет. У нас много, среди моих друзей, очень и очень много э, вот таких вот инициированных. Это, конечно, сегодня не значит, что они вот уже вышли из-под влияния, но, как правило, выходит, если полностью они должны соответствовать э, то, что им говорит учитель. Есть отдельные, но они находятся в божественном игре, и часто вот это вот затмевает, скажем, мой Бог вот такой, мое направление такое. У кого-то кришнаиды, у кого-то шивайды, у кого-то вишнуиды, у кого-то двайта, у кого-то майавади, у кого-то э, вайшнавы и так далее и так далее. Тут ничего не поделаешь, тут оно как есть, так оно и есть. Так я не понял, что значит «скажите, наконец, кто я есть». Вы как-то… Это звучит у вас э, как, как претензия какая-то, уважаемая Лариса. Вы хоть и познали, но так вы будете тогда как-то более смиренны. Я психолог, я могу читать между срок, простите, вы, может, это не имеете в виду, но я не ошибаюсь, в общем-то, как-то так. Вот… Звучит это во всяком случае. Я вам не буду говорить, кто вы есть. Вы сами должны определиться. Вы познали. Я могу проанализировать э, во многом вашу дату. Вот. У вас нет здоровья от рождения изначально. У вас слабая связь с родителями, э, с кем-то. Возможно, с отцом, если вы скажете нет. Но у вас очень сильная интуиция, у вас очень сильная энергия. При наличии энергии и отсутствии от рождения, опять же, вы этого не знали. Э, то есть для этого надо... Было заниматься многими практиками. У вас практически везде все здорово. Вот. И понятия там, скажем, ну, много. За исключением э, завышенной вот такой авторитарности, что уже вот сейчас мне дало повод сказать о том, что я уже это вижу. Поскольку у вас есть нетерпение, у вас есть несогласие, у вас есть... Э, вы уже это доказали, а я это вижу сейчас, понимаете? Поэтому... Вам надо, но это не, еще раз говорю, это все устраняется. Надо это воспринять так, как оно есть, и с этим не надо спорить, понимаете? То есть оно есть, оно есть. Ну, есть, бывает такое. Но ну, всем нам хочется быть лучше, чем мы на самом деле существуем. Так, давайте вкратце. Давайте вкратце я повторюсь. Так? Значит, те планеты, которые, ну, мы поговорили про Солнце, мы говорили Луну, Меркурий. Меркурий это пятерка. Меркурий более подробно и более конкретно я сейчас скажу, но вкратце для того, чтобы было понятно, это, скажем, планета интеллекта, понимаете, интеллект. То есть это большая часть, скажем, КВНщики, вот они интеллектуалы, да, помогает осмыслить жизнь. Если говорить более конкретно и более предметно, то Меркурий, его называют, на смотрите, это Будха, это разум, разум, То есть день недели это Среда, число это пять, стихия это воздух. Вот, если вам это что-то о чем-то говорит, покровитель торговли и предпринимательства, Меркурий. Под влиянием Меркурия формируется определенный тип, тип определенной конституции, имеется в виду тело, которое мы видим в зеркале, да, то есть это путешествие, это, скажем, общительность, это контакты, посредничество, опять же торговля, возможно, да, обмены какие-то такие, дружба, успехи и так далее, энергичность, какие-то деловые качества, это, скажем, диспетчер, он соединяет всех, паук в центре он находится, Pope, да? А там где-то вот тут вот, вот, по кругу сидят какие-то эти самые там э, контакты, и вот вы там ими руководите, вот всеми этими собираете. Но при плохом положении Меркурия, я не знаю, пока, мы не анализируем. То есть э, нет, у вас есть, у вас Меркурий, есть, неплохой, у вас есть Меркурий вот. в вашей карте. Вот, тем более, что сегодня вы как раз-таки именно в этом качестве. Вы сегодня менеджер, короче говоря, э, после. Лет вам вполне достаточно, то есть вы находитесь в статусе менеджера хорошего, именно модератора, какого-то диспетчера и так далее. Но тут другие факторы, естественно, я анализировать не буду, то это, в принципе, это банкротство, это утрата, разочарование, какие-то споры и так далее. Связи в организме. За какие связи отвечает? Не знаю, у вас болезнь. Это вы сами не пишите, какая. Нам это пока не надо. А, координация движений. То есть отвечает за координацию движений. От, далее двигательные, ну понятно, функции в организме, связанные с Меркурием, органы речи, голосовые связки, язык, органы слуха, движение глаз. Костно-суставной аппарат связки и сухожилия, воздухообмен, то есть органы дыхания, но на психическом уровне связаны с повышенной нервозностью, беспорядочными контактами, растворительством речи. Вот. Что еще. Вот это вот это ларингия, да? это верхние дыхательные пути, и еще ниже, да, то есть это танзелиты, ангины, бронхиты, пневмония, то есть неизлеченно она может привести к каким-то более серьезным заболеваниям, и тяжелые заболевания, из тяжелых заболеваний бронхиальная астма. Ну, еще раз, это предрасположенность, это не значит, что они у вас есть, я этого не знаю. Ну, невриты, да, это все. Вот. Так, это то, что Меркурий. Давайте мы поговорим про еще раз более серьезную Венеру. Венера это двойственность, очень и очень серьезная двойственность. Это с одной стороны, Венера это планета любви, планета красоты, планета, скажем, брака, да? поэтому камень Венеры это бриллиант, который надо носить на безымянном пальце. Вот, лучшие друзья девушек, да? но только правильный, правильный камень, правильный значит, бриллиант, и принадлежащий вашей энергетике обязательно. Сильная Венера. Люди сильная Венера это харизма, это общительность, великодушие, доброта, это чувство юмора, любовь, грациозность, и, ну, короче говоря, красота. И это дает возможность человеку скажем, все то, что связано с красотой. Это изобразительное искусство, это скажем, понимание, ну, гармония, вот так будем говорить. Это все очень хорошо. Да, а слабая Венера, то есть вам надо, у кого есть вот этот год, обратить на это внимание. Слабая Венера, недостаток, вот то, что я перечислила это как раз-таки недостаток. Проблема в романтической сфере это венера венерические заболевания в том числе да? дальше значит ну недостаток еще раз есть мужская венера и женская венера вот у мужчин если скажем венера слабая то проблемы общения с детьми проблемы общения с женой ну и в конечном итоге понятно развод да? А, ну, трудно выражать свои чувства, то есть это и измены и так далее. А, да, сложности с друзьями, И вот здесь мы подходим к другому моменту, очень и очень серьезно. Вот. Очень серьезная двойственность. Двойственность заключается в а, том, что это земная все, же планета. А земные наши качества, и вот она второе, вот вы говорите, гадание. Какие же догадания Когда там конкретно написано э, Пентакли. Что такое Пентакли? Это бабки, деньги. Правильно? Вот. И вот, более того, Венера в физической мифологии, будем так говорить, является гуру демонов. Об этом я уже говорил неоднократно. Демонов Демоническая природа, материальная, превалирует над духовным. Вот если Лариса у нас пишет, она приобрела через болезнь, видите, как через болезни, через, через... Ну, не надо желать этого, но это один из вариантов, когда люди проходят к чему-то гораздо более серьезному, через свои личные вот такие вот проблемы. Можно не довести до этого, но ведь кто это знает? Это же никто не знает. И еще удивительно, не хотят то знать. Вот это, вот это удивительно. Но сколько среди наших количеств людей, присутствующих, сколько нас студентов? Почему же люди не хотят знать? мне это непонятно. В чате или в беседе вы не познаете. Это надо применять. Но как вы будете медитировать, если вы не медитируете, расскажите. А как можно познать себя без медитации? Ну, ну как? Ну, никак. Понимаете? Связи нет с родителем или родом. Ну, а родители – это разве не ваш род? С родом, в том числе. Я полагаю, что как минимум бабушки с дедушками в этом процессе присутствуют. Но это надо анализировать mm -hmm. более серьезно. Так, давайте продолжим. Венеры – Несдержанность, скажем, в еде. Для женщин это проблемы с грудью, да, и с фасхистана чакра это женские органы, то есть образование вот этих вот миом, фибромиом и так далее, а, ну репродуктивная система, словами не только, правда, потому что в теле Венера отвечает еще за кожу, за горло, подбородок, вот нарушение функций почек возможно, подагры, экзема, выкидыши и так далее, бесплодие. В общем, короче, слабая иммунная система. Ну, ну, там много еще чего, все перечисляет времени. У нас не так много. И вообще нету, если честно. Давайте поговорим еще напоследок о девятке, да? о девятке. То есть девятка это у нас кто? Девятка это у нас Марс. Значит, у нас будет соединение, вот, и в январе будет, то есть, этот год, 2020, это год переходный, то есть, как бы, будут очень много будет всяких, всяких скажем, климатических катаклизмов, ну, я уже вчера там какое-то видео даже сделал, то есть, босиком я хожу по травке, да, на Новый год. Ну, и близко снега у нас нету. Ну, во многих местах нет, но, но с другой стороны, просто невероятное количество снега и так далее. Скажем, ну, вот на Аляске вот я смотрю. И вообще очень много всего тут происходит у нас. И в Антарктиде происходит. Катаклизм будет много. У нас 2020 год. И землетрясение будет, и наводнение будет. То есть это начало каких-то очень серьезных трансформаций. Оно предсказано, простите, оно предсказано во всех. Мы находимся в минисати Юде, юге Но у нас еще не было совсем плохо. У нас не было войны, будем так говорить. Да? Имеется в виду война в каком плане? <laughs> не дай бог. А имеется в виду, что закончилась война и идет восстановление. Понимаете? У нас этого еще не было. Вот. Оно, оно будет. Оно будет значительно серьезнее. А, и те люди, которые находятся в негативном состоянии, которым что-то все не нравится, которые что-то постоянно доказывает, которые постоянно сопротивляется каким-то переменам. Еще у нас, слава Богу, у нас нет мата, у нас, ну, у нас нету... Ну, дизлайки они есть, у кого их нет. Всем насильно, милый не будешь, как говорится. Вот. Но у нас нету хотя бы каких-то вот прямых оскорблений, слава Богу. Ну, встречаются таких, они уходят моментально, быстро. Вот. К сожалению, если так люди будут себя вести, они будут уходить не, не только из чата, они будут уходить с физического плана. Кому это надо? А потом рождаться так или иначе они будут. Вот. И с проблемами. Ну вот расскажите, это надо нам? Ну, наверное, нет. А, давайте, значит, Марс. А, вообще, в принципе, Марс – это планета войны. Это огонь. Это достаточно серьезная планета. Но стремление добиваться успеха. Вот. Единственное, что... Ну, прерогатива добиваться не успеха, а быть лидером по природе своей все-таки мужчина. Хотя есть и женщины. Вот если они будут ходить по мужчинам, по головам, скажем так, и говорить, там, рядом я сказала, а он за ней вот так вот, вот, так вот бежит, да, ну, есть разные сегодня, же разные мужчины, понимаете. Вот, кстати, простите, я еще раз отвлекусь, но вот эти вот люди, которые в нас входят. Не только же мужики там, вот эти вот сущности, да? И же и женские сущности, верно ведь? Правильно? А, так вот, эти женские сущности входят в тело мужика, да? И они делают его женоподобным, понимаете? После чего он начинает привлекаться другим мужчинам. Это же нонсенс полнейший. Как это? Ну, это вот наш мир такой. Это все изменится. Это все изменится путем ухода, устранения этого физического плана. А как по-другому расскажите? Природа создала не так, наверное, да? Чтобы мужики любили мужиков, а женщины любили женщин все-таки. как да? Вот. Уж пускай просят меня те, которые не согласны, или те, которые происходят... Это информация к размышлению. Здесь обижаться не надо, ради бога. Так, значит, за что отвечает у нас Марс? Физическая сила, воля, храбрость, способность добиваться, я уже говорил, цели, успех, почести, энергия, что еще? Высокие такие, мужественные такие, видите ли. Вот. Киркоровый, там, такие, ну, я имею в виду по облику, а уж там внутри, это мы не знаем. Дальше что еще? Но в то же время это войны. Это Кшатрии, короче говоря, это кшатри. Да, не подходит, он больше нет, не годится. Есть другие. Это, вот. это Кшатрии, которые ну, все из себя, мужчина украшает что? шрамы на теле, понимаете? Развитая мускулатура. Вот это вот такие вот марсиане. Вот. Кстати, этот Терминатор да, известный. Вот он как бы представитель. Да. Ну и опять же, марсиане, они не могут без Венеры. Понимаете ли? Вот. Они, так сказать, к Венере. То есть это сексуальный аппетит, сексуальное желание. Единственное, кому в ведическом к шатриям позволялось употребление... По чуть-чуть, так сказать, по слегка, чуть-чуть. вот И женщины, но для чего? Не только для удовлетворения, скажем так, сексуального аппетита, а для продления рода. То есть, по роду высеивали. Должно быть сочетание, должно быть сочетание. К примеру, возьмем женщину-марсианку. Да? Ну, короче, это те люди, которые родились с 9, 18, 27 числа. Это марсиане. Но бывает женщины родились если вот у женщин сильный марс в ее гороскопе то у мужчины у ее мужчины должен быть ну или меркурий или юпитер сильный вот тогда это будет хорошо значит женщина выбирает должна выбирать себе в благости в благости у нас есть свойства материальной природы гуны так называемые так гуны это благость это сатва Смотрите, это радиус или э, страсть. И Тамас это невежество. Вот. Так вот, она должна выбирать э, в благости себе мужчину. И это Юпитер должен быть. Вот. Думает, решает. А она вперед, смотрите, женщина э, наша, русская, ну ведь следует Юпитер. Женщ... Мужч... коня на скаку и в, горя... и в горячую избу войдут. Вот мне непонятно. Слушайте, а почему не американская баба? Почему только русская должна быть вот останавливается? А в чем? Американская... американская же не пойдет в горящую избу, да? Вызовет пожарную. Вот. А наши, понимаете ли, вот они коня на скаку выйдет, понимаете, ночью в поле с конем, ну и начинает его останавливать. Вот. Или француженка, допустим. Можете себе представить? Коня, на споне, она такая утонченная, она вся из себя такая грациозная, под ней там, он грацует, понимаете. Вот француженка там, в определенном костюме и так далее. Вот что такой образ какой-то вот у русской женщины. Ну, наверное, в этом что-то есть. Сейчас не будем вдаваться в детали. Но, короче говоря, не надо останавливать уважаемые дамы никаких коней. Вот пускай вот он устанавливает, пускай он говорит, зачем идти в горячую избу? Вызовите действительно эту самую умную город, так сказать, не пойдет. Да? В страсти. В страсти. Как выбирает себе женщины, которая находится в страсти? Вот. Ну, Грубо говоря, самец, понимаете, они смотрят на мужчину, и она сама марсианка, и она хочет себе такого же, чтобы он ее покорил, чтобы он ее, и вот эта страсть называется. Ну, в этом нет пока ничего плохого. Вот она выбирает себе такого же, как и она марсианина, который будет ее защищать. Она сама, видите ли, остановит. Но она все-таки хочет, понимает, мужик нужен, и вот он ее должен защищать, и это, кстати, правильно. А вот самое главное чего не делать надо женщинам марсианкам выбирать себе э, мужчину венерианца то есть девятка и шестерка условно говоря ну если она Марс а он Венера почему он будет ее пользовать то есть он хочет наслаждаться еще раз э, человеку ну Опять же, у нас есть пример в чате, где человеку не дают возможности, проходя, она сказала, чем? Материальной жизни, вот там-то и дело. Поэтому нас защищают от этого с помощью болезни, не дают возможности, иначе деградация будет просто-напросто. Поэтому вот это вот так происходит. Это надо все очень и очень анализировать. Слабый, слабый Марс, поэтому людям надо обращать на это внимание, если у них число вот года будет 9 персональное число года будет 9 то есть это раздражительность это гневливость это то что мы видим к сожалению привычки инстинкты преобла... пре... преобладают и человек понимаете не может противостоять своим инстинктам ну в данном случае мы говорим марсе то есть сексуальное влечение. И он направо, налево... Направо нет, налево больше. Вот. Ну, так сказать, всех и вся любит. И так, и так. Да? Вот. То есть, сочетание, допустим, с Луной. Очень не сочетается с Луной. То есть, это гневливость, взаимоотношения. То есть, можно потерять мгновенно какую-то дружбу и так далее. Вот. Марсиане, которые действительно имеют проблемы значит, с телом, они могут быстро уставать. Вот. Это курение, кстати. это значит, Им сложно просят пить, курить и, и наркотики в том числе делать, если у них слабый Марс. То есть это разрушение. Пробью головой стену, а рядом дверь. А он не видит этой двери, гнев застилает у него все. А, ну и какие, допустим, э, э, органы. Вот давайте мы девятка это все это у нас цикл завершился, то есть с одного до 9. Девяти, девятилетний цикл завершился, и девятка это завершение цикла. Если у вас девятка ваш год, то на следующий год уже следующий год у вас будет годом новость, нового цикла. Поэтому, скажем, те, у кого единица, у них это начало нового, понимаете, нового цикла начинается все. То есть, ну, выпросить хлам из дома и старых и новых позвать друзей, да, как это Александр Иванов. Вот это для тех, у кого значит, единица. Ну, а девятка – это завершение этого цикла, подведение итога всем, скажем, вот этому девятилетнему циклу, что произошло, и подготовка к новому, новому циклу единицы. Новому. То есть, что может быть, какие слабости могут быть на нашем физическом теле? Грубая мысль, если человек грубо мыслит, у него возникает гайморит. Если он грубо говорит, у него проблема будет с гортанием. А, злость, жестокость, обида. Это кашель. А, это бронтит. Злость. Это уже я, скажем, на территорию Ольги Викторовны захожу, но у меня гораздо больше есть вообще-то этой честной информации, поскольку я как бы аюрведой занимаюсь. И это только какие-то детали, да, сегодня мы говорим. Злость. Допустим, у человека что-то хорошо получилось, да? У него какие-то вот он... А мы злимся. Не то, что злимся. Мы как бы завидуем. Злимся, завидуем. Неважно, одинаково. Желудок. Что-то делает он не так, допустим. Вот. Он делает не так, мы видим. Мы злимся. Он делает не так. чтобы будет страдать? Кишечник. Если, скажем не нравится эгоизм в ком-то что будет половые органы если женщина не испытывает любви страдает что самый главный ее орган матка страдает расскажите знают об этом наши уважаемые и дорогие в прямом переносном смысле врачи да если люди относятся к, с отвращением ко всему, возникает полипы, щитовидка. Если мы гордимся своими так сказать, формами, да, то страдать будет, будет воспали, какие-то воспалительные процессы. Поэтому заберите у себя эту гордость. Вот. Если не хочет работать, ленится, геморрой. Если не сдерживает свои сексуальные желания, простота этого мужиков понятно, мочеполовая система, яичники у женщины. Если женщина неправильно распоряжается своей сексуальной энергией, неправильно распоряжается, миома, фибромиома. Ну вот, к примеру, так. Друзья, мужчины нет. Ну, мы, ну, видите, это, это вам надо разбираться с вашими с вашим родом, короче говоря, к сожалению. Дорогие друзья, долго мы с вами в эфире. Я смотрю, уже 2 часа 48 минут вместе с Софией Бланк. Давайте мы на этом остановимся. И, и поговорим уже, наверное, в новом году. Не, наверное, а точно. Вот. У нас в новом году, прямо вот первого числа, будет Ольга Викторовна, мы с ней пообщаемся. Ну, а мы, я откланиваюсь, дорогие друзья, и хотел бы пожелать всем, как я уже, в общем-то, говорил, чтобы вот как раз-таки слово хорошее осознание самого себя. Да. Все, вот Наталья, наверное, я не помню, а нет, вот Елена говорит, да, благодарю, мне все понятно. Ну, хорошо. Друнвала говорит, что за вами Бога избранные прилетят корабли при апокалипсисе. Это правда, а как с нами духовными? А как с нами духовными? Правда, очень интересная эта информация. А, я не знаю, кто такие богаизбранные, если честно, да? Вот. А духовные, ну мы тоже не духовные, к сожалению, мы встали на путь духовности, правда, да? это дело другое. Но если мы дадим себе такое задание, и на сегодняшний день есть люди, это надо поговорить с Еленой или послушать хотя бы ее последнюю программу, я там сделал выбор, четыре категории вот, живущих людей. Вот одна из этих категорий, это люди, которые, ну можно называть их проводниками. Я бы посерёгся. Богом избранные говорить, Бога избранные – это вот, аватары. Не я, боже упаси, ну, хотелось бы, но нет. Вот Я как проводник, Центр Сен-Гейс это проводник. Да, действительно, это так оно и есть. Ну, и хотелось бы вот именно этого понимания, не лично, скажем так, ко мне как вы, бы, да вот а только лишь как факт того что вот здесь есть информация которой можно воспользоваться которой можно поделиться чего бы наверное хотелось бы вот единственное я не могу скажем вам предлагать я могу сказать о том что если будет такое желание то вы понимаете что эгрегор, он всегда больше чем какая-то группа или один человек. Но это всем понятно. Я уже об этом говорил вчера. А дайте информацию. Что же вам? Отправьте информацию, как на канал. И подписаться. Ведь я же как бы... Это же не бизнес-структура. Вы же должны это понимать, наверное. Да? Тем более, что Елена об этом уже проговорила. И София об этом говорила. Да? Поэтому просто лишь информация, которая может помочь нам же, частью, Общего игрока. Только и всего. Ну, людей немного. Не вот. Но ну, все относительно, что такое 20 тысяч. А есть у Ольги Бузовой 8 миллионов, да. Вот. А кто такой К примеру, просто, да. Перечислений много. Но что эта информация дает людям, да, поклонникам или фанатам, или каким-то, я не знаю, полная чушь какая-то. Вот. Дорогие друзья, всех благ вам, с Новым Годом, с Новым счастьем и мы встречаемся в Новом году. И я буду этому очень рад. Нашим встречам. Пока.